10 часов и 7 минут. Максим Корников, Рин Бувлен. Илья Яшин. Политик к нам присоединяется. Доброе утро, Илья. Доброе утро, доброе утро. А, Илья, сильно ли разозлил Кадыров Кремль? Ну, судя по тому, с какой довольной ухмылкой он вышел из кабинета после встречи с Путиным. Видимо, не очень-то и сильно. И мне очень понравилось формулировки. формулировке в новостных лентах и в газетах, которыми сопровождается эта новость, в «Коммерсант», например, сегодня сообщил о том, что переговоры Путина и Кадырова в Кремле прошли, прошли успешно. Для меня, честно говоря, новость, что президент с гла главой одного из регионов теперь у нас проводит переговоры. Хотелось бы узнать, конечно, повестку и реальное содержание этих переговоров. Э, не знаю, протокол, там стенограмму почитать. Но вообще это очень показательно. Мне кажется, что Кадыров все больше понимает, что он может разговаривать с позицией силы, что он может навязывать свою повестку, и никакой реальной управы на него нет. Ну то есть единственная управа, которая была на Кадырова в последние годы, это личный авторитет Путина. И Кадыров всегда подчеркивал, что для него нет никаких других авторитетов, нет никаких институтов, нет никаких рычагов влияния. Вот меня сюда назначил Путин в Чечню, и только Путин может мне что-то сказать, только Путин может давать мне какие-то указания. Я пехотинец Путина, остальных я не признаю. И, по сути, Кадыров ставит себя на равных с Путиным и разговаривает с ним, ну, по сути, уже на равных И то, что он себе позволяет, означает, что э, Путин э, Кадырова в таком качестве по факту признает Но это же, по идее, должно бесить как раз Путина То есть он же, у нас, он же единственный такой должен быть на пьедестале То есть это же его должно, наоборот, выводить из равновесия такое да. поведение я думаю, что внутри Путина бушуют просто вулканы, и он, конечно, очень злится и очень раздражен тем, что происходит. Ну, особенно вспомните, когда Кадыров начинал рассказывать о том, что бы он делал, если бы был президентом с Украиной. Вот такие формулировки, это, ну, абсолютно выход за красные линии. Даже были раздраженные комментарии со стороны пресс-службы Кремля, когда говорили, что, ну, пожалуйста, вот Кадыров может выдвинуть свою кандидатуру в президент. Это явно выдавало раздражение. Но, понимаете, это такая бессильная злоба. Достаточно редко удается наблюдать бессильную злобу в Кремле, и это как раз один из тех случаев, потому что, чтобы Кадыров не вытворял, чтобы он не исполнял, какие бы вообще выкрутасы он себе не позволял, ну вот в Кремле максимум, что могут сделать, это встретиться и поговорить. Опять же, очень комично это выглядело, когда накануне встречи в Кремле Песков говорил, что у Путина не планируется встреча с Кадыровым, а у Кадырова, судя по всему, планируется, потому что встреча состоялась. Илья, ну когда мы мы говорим о Кадырове как о таком хозяине э, Чечни, не в смысле, что все чеченцы э, его поддерживают, а в смысле, что он себя так ведет. Э, мы э, действительно так думаем? Или фигуры, которые рядом с ним, они в некотором смысле самостоятельны? Вот когда депутат Делимханов, например, да, выступает, он это делает как, как сам по себе или он абсолютно подчиненный Кадырову? Нет, это, конечно, общая линия, никаких сомнений в этом нет. Вообще, это, с... значит, они могут договориться, но, он но он, насколько он или нет? Я не уверен, что Делимханов, конечно, под контролем. Это достаточно самостоятельная фигура, но Кадыров, Кадыров он воспринимает как, я не знаю, правильное слово подобрать лидера, босса, падишаха, может быть, и ну, признает его авторитет. Обратите внимание, что после вот этого резкого заявления Делимханова, где он обещал там то ли отрывать, то ли резать головы, суть это не меняет. На следующий же день выстроились в очередь все, ну практически все чеченские чиновники и, ну буквально дословно повторили то, что он говорил. Зачем это делается? Чтобы подчеркнуть, это не личная инициатива Деремханова, это общая позиция всего руководства Чечни, ну и как пытались показать всего чеченского народа, собрав этот митинг. И очень показательно, что это все происходило под портретами не только Ахмада Кадырова, но и под портретами Путина. И в этом смысле Кадыров действительно действует. Очень очень последовательно, так, нахраписто и очень жестко. Э, вместо того, чтобы как-то там отъехать, там, одернуть Дилимпанова и сказать, ну, он погорячился, мы на самом деле не это имели в виду. Нет, они э, делают резкие заявления, выходящие абсолютно за все красные флажки там, да, и после понимают, видят реакцию и начинают еще больше додавливать. И в Кремле как бы пасует, очевидно, перед такой... Ну, почему пасует? Его вот действительно э, все-таки вызвали в Кремль, э, поговорили с ним, после этого он выходит и записывает, типа, мы поговорили с президентом, я выполню все его поручения. Разве это не какая-то реакция, не какое-то одергивание? Э, ну, я никакого одергивания не вижу. То есть если бы он после этого вышел и сказал, ну, слушайте, конечно, мы там люди горячие, мы вот люди с Кавказа, мы там иногда можем погоречиться, что-то такого, а, Ну, конечно, мы никого там убивать не собираемся, мы будем действовать строго по закону. Вот есть правоохранительные органы, они разберутся. Если бы Кадыров сказал что-то подобное, это один разговор. Но Кадыров ничего подобного не сказал. Так, Илья, Кадыров Ирина, вышел давайте, с самодовольной нам, нам, нам не нужны слова. Давайте договоримся так. Вот если они отпускают Зарима Мусаева, значит, мы понимаем, что Кремль его одернул, да? Uh, и и, и что-то там сдвинулось. А если не выпускают и продолжают вот эти вот uh, угрозы журналистами, поощрять, что, что как минимум ничего не может с этим поощряет. сделать, или Ну, посмотрите на дела. Ну, вот, пожалуйста, новость вчерашнего дня судью Янгулбаев лишили статуса судьи. И таким образом он лишился неприкосновенности. После а тебя вот будет вам, у нас в эфире как раз. Да, вот вам, пожалуйста, действия. То есть в этом смысле у Кадырова слова с действиями не расходятся. И а, вот вчера журналистка «Новой газеты» Елена Милашина покинула Россию, об этом сообщили. И я прекрасно понимаю, почему она это сделала. Потому что... А, у Кадырова действительно в этом смысле слова не расходятся с делами. Если Кадыров кому-то угрожает убийством, это всегда стоит воспринимать буквально. Не как фигуру речи, не как метафору, не как какой-то, может быть, там, перевод там, с чеченского языка непонятный. Если Кадыров говорит, что это враг, это террорист, это человек, который должен быть либо в, там, в земле, либо в тюрьме, это всегда стоит воспринимать буквально. Ты, ты знаешь, простите, что я на ты Илье, просто да, мы знакомы сто лет уже. Вчера в этой студии был диалог Александра Плющева и Максима Шевченко, который сказал, что вы не понимаете, что... Кадыров как раз его выпускают, когда нужно увести повестку. И что все это как раз вообще исключительно только Отвлечение разговоры. Внимания. Да, да, да. Когда это как прием отвлечения внимания от глобальных проблем, о которых постоянно э, говорили, видимо, до возможно имея в виду Украину и какие-то внутренние проблемы Российской Федерации. Я не согласен с такой позицией. При всем уважении к Максиму Шевченко. Я не думаю, что здесь есть место для такой. Ну, то есть. Предполагается, что есть некая такая конспирологическая теория, да, что вот значит Кадыров как такая вот фигура на шахматной доске, которую двигают. Нет, Кадыров абсолютно самоходное орудие. Я не верю никакие эти конспирологические теории. Судя вот по тому, как он себя ведет, он действительно действует очень искренне. Он действительно говорит то, что думает. Он человек достаточно низкой политической культуры. И использовать Кадырова в таких вот многоходовых комбинациях я не представляю, как возможно. Поэтому нет, мне представляется, что Кадыров — это такой достаточно неуправляемый фактор российской политики. И попытки выдавать это за какую-то там сложную комбинацию, сложную игру, я с этим не могу согласиться. Низкой политической культуры, но высокой политической чуйки, судя по всему. Абсолютно точно. А, давайте, Абсолютно точно. Давайте, вы сказали про Елену Милашину, которая уехала за рубеж, и мы все желаем ей, во-первых, быть безопасной. Во-вторых, вернуться и продолжать свою прекрасную работу, которую она делает. Но вообще, Илья, откровенно говоря, если мы посмотрим, сколько людей уехало, что из нашего цеха, что из вашего цеха, из вашего-то, наверное, даже и поболее. И вы, наверное, один из немногих людей, который так или иначе ассоциировался с Алексеем Навальным, кто остался здесь. Илья, скажите, а что делает сегодня оппозиционный, по-настоящему оппозиционный политик в России, когда партии не регистрируют, митинги не согласовывают, и вообще, что, какое поле для деятельности вообще осталось? Ну, откровенно говоря, я даже не уверен, что могу сейчас называть себя политиком, потому что политик ⁇ это человек, который участвует в легальном политическом процессе, участвует в выборах, там, не знаю, организует какие-то митинги, организует какие-то политические кампании. А меня и других сторонников Алексея Навального ну, фактически выдавили за пределы легального поля. Я не могу участвовать в выборах, меня объявили лицом причастным к экстремистской деятельности. Это пока еще не список экстремистов и террористов, которые да -да. вот занесли сотрудников запрещенного ныне фонда Навального и штабов Навального. А, но это уже что-то вот в ту сторону. да, То есть на меня распространяется ограничение на участие в выборах. На три года мне запретили участвовать в выборах. Пока. Я не могу организовывать, разумеется, никакие митинги. Я понимаю прекрасно, что попытка организовать митинги приведет к неминуемому уголовному делу, ну, по крайней мере, вот в нынешней ситуации. Поэтому единственное, чем я сегодня могу заниматься, по сути, оставаясь в России, это просветительская деятельность, чем я и стараюсь заниматься. Я развиваю свой YouTube-канал, я стараюсь, ну, по сути, создавать альтернативу государственному телевидению в борьбе за формирование общественного мнения. Вообще политика, по большому счету, да, это не только борьба за власть, это борьба за за умы, борьба за формирование общественного мнения. И э, пока есть возможности доносить свою точку зрения, рассказывать свою точку зрения, рассказывать правду о происходящем в стране, э, я эту возможность буду использовать. Ну и использую, насколько это возможно эффективно делать в этой ситуации. Илья, скажи, а много таких людей, как Делимханов рядом с Кадыровым? Две ключевые фигуры, Делимханов и Даудов, лорд. Uh -huh. называемые. Uh -huh. вот, а все, ну То есть это вот как бы uh -huh. правая и левая uh -huh. рука. Uh -huh. да. Да. Значит, остальные пониже. Ну, на самом деле, остальны, остальные не так близки, и остальные не так крепко держатся. Например, там был такой мэр Грозного ислама Кадыров, uh -huh. племянник, по-моему, он этот, вот, кстати, из-за которого начался конфликт с Тумсо Абдурахмановым. Он был мэром Гроз.